Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стримитель массовое, не абсолютно любой вязальной машины с нуля. Вяжем бочка, сегодня у нас тело бочка и соединение уже готовой головы с телом. Так, голова у нас есть, откладываем ее в сторону. Масса деталей, которые мы провязали для создания тела. Итак, вы получаете таблицу. Таблица у вас на каждой страничке своя таблица. Останавливайте видео. Можете сделать скриншоты, перенести их в таблицу, можете переписать каждую табличку. Видите, я каждой провязанной таблице прикрепила свою провязанную деталь и не потеряюсь таким образом, что мне все детали ровно так провязаны, как я хотела. Но больше мне эти таблички не нужны. Детали провязанные, Так, давайте соединять. Две детальки перед, спинка, перед, вверх, вниз. Вот так вот они соединяются. Передние лапки у нас коричневые, задние белые. Это одна деталь. Получается общая деталь животик. Со спинкой берем задняя часть спинки. Половинка белая, половинка коричневая. И две вот эти непонятные детальки уголком к первой детали, уголком ко второй детали. Сшиваете половинки. У вас получается вот такая вот конструкция. Это половина спины. Вторая половина спины. И соединяете от прямого участка через всю спинку. После того, как соединили вот так спинку единой, единой деталью и животик единой деталью, сшиваете спинку и живот, соединяете полностью за исключением ножек. Ножки, когда у вас будут оформлены в таком виде, вот эти ноги коровье, все зашито, вот сюда вставляете круглые копытца. Таким образом у нас получается тельца. Его надо будет набить и подшить к нему голову. Зашиваем. Зашили. Если вы все правильно связали, сложили, отдельные части к спинке, две части на животик, все совпадает. Сшили животик со спинкой. Учтите, спинка немножко больше, чем животик. Поэтому, когда вы сшиваете швы по боку, нужно немножко подтягивать полотно либо припосаживать. Спинка немножко меньше, э, больше, поэтому она и получается вот такой более объемный. В общем, получился у нас очень упитанный бычок, мощный. Спинка у него, видите, такая можно немножко на. на, на. Набить неравномерно, то есть сзади набить немножко побольше, чем спереди. Так, ставим ножки. Ножки у нас, видите, почти стоят, но для того, чтобы их поставить, вот здесь вот мы можем немножко подшить вязание. То есть вот здесь вот делаем защип и подшиваем ножку одну, ножку вторую. То же самое здесь. Таким образом у нас бычок станет ровно на 4 ноги. Дальше берем голову, прикладываем и пришиваем. Точно так же. То есть, Главное подшить ее как можно более крепко. Я еще не зашила технологическое отверстие для набивки. Само собой наш зашить. Приставить голову и вот наш бычок готов. Можно вставить в нос колечко, можно оформить нозри, можно оформить ресницы, обязательно хвост. Хвост длинный, просто руликом. Можно оформить копытца. Взять, сделать черной ниткой, здесь вот рисочку такую, потому что мы знаем, что коровы это порнокопытные, у них копыта разделены на две части. Можно сделать зажим, у вас будет вот такое вот зажатое, зажатое копытце. Вот, поэтому осталось сделать хвост, пришить голову и оформить физиономию на ваше усмотрение. Я сделаю просто так. Две рисочки в черном ноздре. Ставлю колечко в нос. Мне очень мысль это греет, потому что бык у нас такой весь брутальный получился. Подошью ножки, чтобы он стал прямо. И хвост руликом. Все, и бычок у нас готов.